А то какая заводная просто музяка Там гопники в один раз стоят Хоть бегать умею Так, окей, я могу потыкать Да стоп! Покажите, Погоди, погоди, погоди, я хочу... Что? Что за трэш происходит? А вы кто? Нас тоже надо убить. Почему? Почему столько всего много? Почему? Почему все кричат? Всем доброго времени суток, друзья. С вами Валерий, и мы начинаем рубрику игры до 50 рублей. Навальный. Аааа. Я даже не знаю, как это назвать, короче Это... Э, все знают игру, короче ПБГ П... ПБГ Вот Это типа, короче, русская версия Я не знаю Я... Я... Сто процентов уверен, что это какой-то трэш Но... Не знаю, она мне попалась, короче, не глаза я Решил ради прикола ее установить И посмотреть, что это такое Называется она э, Russian Battlegrounds Блин, музыка-то громкая Я не знаю э, Слышно меня, нет вот а то какая -то заводная просто музяка там гопники в одиннадцатах стоят жесть короче просто в самом, в самом начале просто трэш такой это, это, это, это просто жесть я, я даже не представляю, что будет дальше, короче, это вообще пипец. Окей, смотри, здесь есть, короче, играть просто, есть инвентарь, э, карьера, а, давай посмотрим инвентарь, короче, Валерия Хоуси, понятно, это, это типа я, короче, да? Найки, найки, найки, так, тяжелое оружие, хардбокс какой-то. Хардбокс это это, это, это маг, магнитофон, короче а, Тяжелое оружие Давай, короче, у меня, у меня, у меня будет, короче, магнитофон Макароу Макароу Это что? Фингер, пальцы, короче <laughs> Медленные пальцы написано Короче, звание Здесь можно зарабатывать звание Окей okay. Макароу и а, магнитофон у меня, у меня есть так что давайте карьеру Окей, карьера Звание, понятно, разблокированное Виапон специал. Макаров О, Токарев, смотри, есть Наган Мини УЗИ АК-47, короче, супер Шотган Это стволка да Балтика-девятка Нормально Винторез Окей, РКМ, а, Мосин, РПГ, ага, окей, И, смотри, они по званиям даже отличаются, короче, я не знаю, что-то можно, короче, вз... а, это ничего нельзя брать, это ничего нельзя брать с собой, понятно, а, разблокированные звание. короче, понятно, карьера, окей. А где, а где, а где, а где начать -то? А где начать, я то не понимаю. Карьера, это понятно. Карьера, а где начать? Не работает ничего. Ладно, давай попробуем играть. Создать лобби, обновить. Это, это также, короче, как, как мультиплеер, я не знаю, не мультиплеер. Так, застать лобби. 16 игроков, ультработы. Имя лобби. Имя лобби... Имя, лобби, э, э, э, лобби, имя. Окей, э, 16 игроков, ультработы. А если... Давай, давай, ультработы, я не знаю, 32 игрока. Попробуем. Э, интер, интер покинуть, фикс. Я не понимаю, короче, как, как начать играть в этот трэш просто. <смех> Это тупо жесть, короче, старт, что то Я тут один. Я тут один, мне тут играть не с кем, короче. <смех> Понятно. Так, покинуть. Окей, давай э -э, создать лобби, имя лобби. Э -э, создать. Ух ты, и значок мой даже появился. Ну, ну, кто где, ну, кто где... <смех> старт, старт, старт. Здесь будет народ или нет? Или вообще в эту игру никто не играет? <смех> это жесть. Можно Можно просто с ботами поиграть? Здесь чисто... Ну, куда у меня убежала, короче, моя это? <смех> жесть. Это просто жесть. Э -э покинуть, значит... Как начать играть? Как начать? Играть. Есть здесь кто-нибудь. Здесь. Кто-нибудь. Не понимаю, короче. Я просто... Я тупо не понимаю, как играть. Ста. Понятно. Я хочу хотя бы просто взглянуть. Как... Как.. Что это? Как, короче. Как это выглядит? Как... Что это? Покинуть Покинуть Ой, а тут что-то все поменялось, смотри Так, ладно Давай я, не знаю, я могу что-нибудь выбрать-то, нет? Здесь, допустим Разблокированное звание Как не заработать звание, если... Если ничего не сделать Так, эээ О! О! Игра загружается. Подождите. Не закрывайте ее. Окей. Долго-долго мучаясь, Что-нибудь получилось, короче. Игра теперь загружается. Теперь, сколько она будет загружаться, непонятно. О! Короче, игра загрузилась. Я Игра загрузилась, я лечу. На шаре С серпом и молотом, короче Музыка вообще просто От пазли саундтрека я, я, я просто в шоке От саундтрека, от самой игры Просто это это полнейший трэш Давай, спавним Я лечу, короче, с розочкой в живых 16 нас А че я так медленно хожу-то? Ой, я хоть бегать умею Так, окей, я могу Потыкать. А! Да, да стоп! Дай кто! Что? Кто? Лус, лус, лус! О, у меня есть Макаров. Ну-ка, давай-ка. Тебя тоже... А че за так громко-то? А я собака сожрала что? Блин, килит Так, окей. Как мне продолжить? Покинуть можно? Погоди. Блин, я покинул, я покинул игру. Погоди, создать, создать. Как, как, как, как теперь? Как, как, как у меня получилось короче запустить игру? Погоди. Как у меня получилось запустить эту самую игру, что это было сейчас, это просто дичь Покинуть Почему здесь все меняется, я Такой трэш, просто о там, там, видел, промелькнуло, короче, старт Там промелькнул старт Тут, тут промелькнул старт, короче. Так, надо, надо короче, вот так вот э, перезагружать, перезагружать, и все будет нормуль. Короче, у меня снова получилось ее запустить, и я, я не знаю... че то вообще просто какой-то трес произошел. Я, я, я даже не заметил, как, чё и как, что произошло. Окей, так, у меня есть... О! Погоди, погоди, погоди, я хочу... Так, собака, умри, умри, собака Собака, О, я собаку убил, я собаку убил Погоди Да умри ты, А что они так, а чё Медведь А что за трэш происходит А вы кто, вас тоже надо убить Почему? Почему столько всего много? Почему, почему все, все кричат? Отлично, я убил его. Собака, собака, собака. У меня в прошлый раз собака съела. Так, я, я что-то... Медведи, медведи. У-дэд, у короче. Что за трэш просто! Что за трэш происходит, я не понимаю! Короче, фишку я понял, как на... надо это вот ультработас и создать, короче. Все, и можно старт. Подготовка. Вообще просто трэш. Давайте еще пару раз. Пару раз, короче. Не знаю. Видос короткий получится, но за этот короткий видос можно увидеть Многое. Увидеть многое в этой простой игре. В этой трэшовой игре. Это. ПБГ, короче, по-русски. <смех> ПБГ по-русски. Ты видел там медведи? Какие-то собаки или волки, кто это, короче. Непонятные люди бегают, короче. Непонятные фразы кричат. Погоди. Я вот хочу... А тена, крикнем Ты чё? Ты чё? Ты Ты Ты Ты тебе сказали, что Ты че? Ты че? Ты, ты блядь? Что? Откуда эта вся музыка? Почему я Макаровым не могу убить чувака? What the fuck происходит, просто, это, это лютый трэш, я Почему здесь столько музыки? У меня просто слов нет, у меня просто слов нет от этого трэша. Я просто слов Во-во, у меня вот такое же сейчас состояние, как у этого чувака, просто, я... Я, я не понимаю. Давайте еще раз, короче, и, и хорош, хорош. У меня бедные мои уши, бедные мои уши. Погоди, я сейчас сделаю громкость, короче, вот так вот поменьше, а, поменьше громкость, да. Вот. Потому что это просто трэш. Я не знаю, у вас как будет. Я не знаю вообще меня там слышно или нет. Я просто не понимаю, просто не понимаю. Я понял, я знал, что это трэш, как бы, я знал, что это просто лютый трэш, но настолько, настолько, настолько лютый трэш Это, нет, я, я и не думал, я даже и не думал об этом Макаров, вообще, чего? Задорнов? Я не просто так живу, бля, мне сегодняшний недавно мешало жить вот я Ой, я водяры выпил. Я водяра выпил и разом помутнел. Смотри. Это я даже чем Я даже... Я, я даже... У меня даже... У меня даже... Комментариев нет, я просто... Я даже комментировать не могу, это... Это дичь, просто. Почему он взорвался? Мой отец меня учил мучить, нахуй, людей. Так, патроны, да? Как вы... Рип. То у тут, то теперь рип. Это просто жесть. Это просто тупо жесть. Короче, друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И в такой лютый трэш не играйте, это я просто дурак. Все, увидимся в следующих играх, в следующих рубриках, в следующих сериях. Всем пока.